В долге крутого мимоха, все расшиныли рядового шел залд, шел. Ночами грозовыми в дождь игро, песню с друзьями, фронтовыми песо. Прирос плечу солдата автомат Всюду врагов своих заклятых Бил солдат, бил солдат И под Смоленском бил солдат В поселке Энском пуль не считая Глаз не смыкая бил шины ли рядового шел солдат, шел солдат, солдачизны шел солдат, твоимя жизни, землю спасаем, мир защищает. Дорогие наши ветераны, поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. Спасибо вам.